Всех приветствую! Я был поражен теми знаниями, которые дает э, здесь Олег Гудвин. Я приехал издалека, ну, кто как скажет, из Перми. Меня зовут Вячеслав. Всем рекомендую приехать и отучиться, получить великолепные знания, которые здесь дают по мануальной терапии, по мануальному массажу и те секреты, которые не входят в видео в YouTube и в других источниках. Одним словом. Белиссимо. Рекомендую, рекомендую, рекомендую.